Алтарь всегда работает как резонатор, усиливающий канал. Полагаю, что каждый человек может сам сделать себе алтарь, особенно когда у него есть постоянная связь с теми или иными божествами или просто с культом. Тогда алтарь делается, что называется, сам собой. Ты знаешь, как из чего его сделать, как установить, какие элементы на него положить, какие вольты на него положить. Если стал такой вопрос, значит вам хочется, чтобы он у вас был, и был постоянный, и стационарный. У меня он вот такой разъездной, что называется, походный, потому что мне приходится много где работать, и канал приходится тащить вместе с алтарем. Алтарь просто упрощает это дело, чтобы не через свое сознание, а на выделенном носителе устанавливать постоянный алтарь. Обычные люди, которые постоянно проживают в одной местности и не занимаются разъездным, разъездной деятельностью, устанавливают алтари также стационарные в местах природных сил. Так алтарь начинает работать гораздо сильнее. Традиционно языческим богам и языческим божествам устанавливая алтари в виде камней, в виде вырезанных фигур деревянных. Да, но вот скандинавские боги, они предпочитают камни. Специальные камни, которые по своей природе, находясь на месте силы, являются резонаторами природных сил, устанавливающих связь между землей и Богом как информационной структурой. Поэтому какой алтарь вам нужен, наверное, вы сами сможете определить по своему как образу жизни, так и своим предпочтениям. Если вам нужен алтарь разъезжающий вместе с вами, поскольку вы видите такой образ жизни, то можно его заказать как изделие. Но если вы постоянно проживаете на какой-то своей земле и знаете эту землю хорошо и чувствуете ее хорошо, и вас тянет установить какой-то алтарь тому или иному божеству, всем богам, например, скандинавского пантеона, то лучше это делать, конечно, в природных условиях, на природных источниках сил. Чисто их чувствовать, знать, знать эти места. Там должна быть обязательно проточная вода, скорее всего, где-нибудь неподалеку. Обязательно расти деревья и камни, которые, из которых впоследствии может быть сложен алтарь или использован алтарь. Древние божества, они в отличие от искусственных сегодняшнего дня, связь природы имеют непосредственную, и поэтому использование природных элементов в данном случае здесь более предпочтительно, чем что-либо другое. Мой алтарь исключение, поскольку я образ, образ жизни и деятельности предполагают постоянное перемещение. Если в вашем случае такого нет, то лучше сделать повторяю вот. Такой алтарь можно завести дома для малых ритуалов, которые мы будем с вами обсуждать сегодня на руническом занятии и завтра. Для малых ритуалов он тоже очень сильно способствует, но не является обязательным для работы совершенно, потому что скандинавские боги ритуалистику жесткую, они не настаивают на этом. Как раз напротив, они очень любят импровизацию, они очень любят, когда процесс творения проявляется абсолютно во всем, в том числе и проведении ритуалов. Я буду говорить об этом на соответствующем занятии.